Граждане Советского Союза, почти год прошел с тех пор, как немецко-фашистские захватчики вероломно напали на нашу родину. Они топчут нашу землю, разрушая города, сея смерть и насилие. Советский народ оказывает героическое сопротивление захватчикам и готов нанести врагу решающий удар. Мы должны отстоять Сталинград, город, носящий имя нашего дорогого вождя, товарища Сталина. Братья и сестры, товарищи, наши доблестные солдаты защищают каждую пять советской земли. Встанем же все как один на борьбу с немецко-фашистскими оккупантами. Ни шагу назад! Не будет пощады трусам и предателям! Родина-мать зовет! Товарищи, этот день будет самым героическим днем вашей жизни! Бейте немецко-фашистских захватчиков изо всех сил! Отомстите врагу! Пусть за каждого павшего советского солдата враг получит 10 убитых фашистов! Не будет пощады трусам, порошенцам и предателям! Любой... Кто покинет свой босс, будет расстрелян! Помните приказ дорогого товарища Сталина! Ни шагу назад! Вы будете хорошо вооружены в будущих битвах! У вас будет пища, вода, оружие и много боеприпасов! Как вы думаете, что есть у немецких солдат? Не истощены, их безрассудные продвижение в приведет к нашей победе. С нашей превосходящей силой, с нашей героической доблестью мы не можем не победить. Мы остановим фашистских захватчиков именно здесь, под свами Радом. Я отступаю, огонь! Огонь а говорю, и стреляет. Солдат без винтовки следует за ним. Когда солдата с винтовкой убивают, солдат без винтовки берет винтовку и стреляет. Те, у кого нет винтовок, следуйте за теми, у кого они есть. Если солдата с винтовкой убьют, идущий за ним должен взять оружие из рук павшего товарища и стрелять. Один человек несет винтовку, другой боеприпасы. Если тот у того винтовка умрет, второй должен взять винтовку. Нужно, чтобы играть в ликвиде и погодить на себя! Глядите на, на руку за ним, перезарядите оружие, а потом бегите и не останавливайте. Но мы иду Готовы? Дайте им перезарядить оружие. Готовы? Хорошо! Вперед! Вперед! Что ж, дружище, либо вы везунщик, либо у вас очень маленькая голова. Мы будем в большей безопасности в том здании внизу. Не беспокойтесь, комиссар. Я позаботился. Готовы? Хорошо! Вперед! Вперед! Умри! Обеспечьте нас артиллерийской поддержкой, сержант! У меня почти очередь боевый базы. Нас мы можем потерять Токи! И что ты думаешь, ты туда -то сделай, товарищ дорогой? Что? «Немцы отступают! Вперед, товарищи! Мы снова захватим Красную площадь!»